И снова здравствуйте! Вчера записала видео, передала его маркетологу, и маркетолог говорит, ай-яй-яй-яй, Алина, а где же основной подарок, который я анонсирую везде, который у нас будет на баннерах? Да, я вчера забыла о нашем основном подарке. Это вот такая вот подвеска, она из белого тайского храма из города Чанграй, а вот здесь вот написана денежная мантра, в эту вот штуку она, тайцы верят, что она привлекает деньги. Вот, эта штука ее можно повесить или куда-нибудь на стенку, или над рабочим столом, у меня вот такая штуковина висит в машине, я немножко ее так укоротил, чтобы она была покороче. Вот, так что вот такой вот денежный талисман из Таиланда могут выбрать первые клиенты, потому что их у нас в наличии немного. И первые счастливчики, которые оформят заказ нашей акции, могут выбрать себе вот такой вот денежный талисман.